Дети у нас смотрят мультики. чуть чуть чуть чуть чуть чуть Ваня смотрит, ну, погоди. Прыгай, ты сможешь. Давай, Марина. Марина. Леша, залази, залази. Леша, давай. Леша, давай, давай. Леша, давай. Марина, давай, давай. Это у нас физкультура ночная, перед сном, О, дети прежде чем спать ложится дедочка, вот так да? вот Типа смотрят мультики Лайдер. и прыгают с дивана, О, -тю -тю -тю -тю -тю. и мамку мучают. <с Celso> Не знаю. Ты Ваня, тебе 8 лет. Так, давайте пододвинем бассейн. А давайте теперь прыгнем на поднайта, это... на нашу грушу. грушу. Да, Леш, допрыгивай теперь до груши. ты! Молодцы, я это уберу, а ты мне утонут время. Ну, погоди. Давай в грушу. Давай! Давай! Сильнее! Молодец! Ай, молодец! Давайте вам подожвим эту а то... восседку дальше вот. и дальше. Иди сюда. Давай, я, давай, я, я, я, я, я, я, я Молодец! Купаться поспишь и пойдешь купаться. Как, Каждый день что, готов купаться. Дай. Вчера купался, сегодня. Опять дадим. купаться. Ты же а, хорошо, поиграешь, потом пойдешь купаться, да? Папа? Перед сном, да. Перед сном. Вот сейчас поиграешься, а потом купаться. А Перед взял, сном ]irk? пойдешь купаться, Леша. А, ладно. А я тебя очистить. А я тебе йогурт дам, Ой, я... хорошо? Ну, не ну, папа разрешит купаться, да, папа? Да, ну, перед папа? сном пойдешь купаться, перед папа, сном. Ручливый, но <свист> Иди прыгай, добрый. прыгать давай. А Веселяться. ну скорей прыгать. Скорей прыгать. давай. Ну скорей прыгать. давай. Давай, Марина, Леша, надо говорить, сам попробуй. Ты сама пробуй, а Леша сам должен попробовать. Ну, Ваня любит цифры, да, Ваня? Ваня у нас математиком будет. А У тебя 50. 50. 50. 50. 50. А что, я? Дублей могут, окажется, дай эту показать 25. Дублей 25 серий? 25 серий Значит Прыгай, прыгай Далец. Молодец, Молодец Ребята, смотрите, подписывайтесь Ставьте лайки Марина, скажи что-нибудь для Ютуба Скажи привет, привет! Это Ваня, скажи привет". привет Даша, скажи привет, привет. Молодец Прыгай давай Подписывайтесь, ставьте лайки, будем снимать, будут дети веселятся, все что будет снято, будем выкладывать, главное подписывайтесь, ставьте лайки, все будет хорошо.